Чтобы создать доверенность, необходимо запустить программу 1С зарплаты и кадры государственного учреждения. Прийти в раздел Допфункционал Тюмгуу Управление доверенностями Тюмгуу Доверенности нажать кнопку Создать. В поле «Организация» Указать наименование организации В поле Сотрудник Ввести фамилию имя отчество сотрудника, которому планируется выдать доверенность. Тогда в поле Позиция штатного расписания автоматически отобразится наименование, занимаемое сотрудником позиции штатного расписания. В поле Дата вступления в силу необходимо указать дату начала действия доверенности, а в поле Срок действия дату, до которой доверенность действительна. В поле Номер недоступно для заполнения. Номер документа будет присвоен после записи. В поле Дата отображается текущая дата это дата документа. В поле Вид по умолчанию выбрано значение, выданное юристами. Также для выбора в выпадающем списке доступен вид по форме контрагента. В поле комментарий возможно ввести дополнительную информацию о доверенности, а поле ответственный заполнено по умолчанию именем текущего пользователя. В поле основание приручное заполнение документа не заполняется. Во вкладке снять полномочия автоматически отображаются действующие полномочия из ранее выданных доверенностей. Эти полномочия будут сняты, чтобы оставить полномочия, нужно удалить строку. Для этого выделяем строку и нажимаем правую клавишу мыши. В списке контекстного меню выбираем «Удалить». Удалить строку также можно с помощью клавиши Del. С помощью кнопки «Заполнить полномочия» табличная часть формы будет заполнена действующими полномочиями сотрудника. Список полномочий, которые необходимо предоставить, указывается во вкладке «Предоставить полномочия». Если для позиции штатного расписания в системе введен документ «Приказ о полномочиях», то эти полномочия будут отображаться в табличной части данной вкладки. Обновить табличную часть действующими полномочиями возможно с помощью кнопки Заполнить полномочия. По кнопке Добавить возможно добавить полномочия. Для полномочия можно указать ограничения. Изменить порядок строк можно с помощью кнопок перемещения текущего элемента вверх-вниз. Во вкладке «Результат» отображается результат формирования доверенности. В группе «Снять полномочия» отображается список полномочий, подлежащих снятию. А в группе «Предоставить полномочия» отображается список полномочий, сформированный для предоставления. Для сохранения документа следует нажать кнопку «Записать». Чтобы распечатать доверенность, нажимаем кнопку «Печать» — «Доверенность». В сформированной печатной форме нажимаем кнопку «Печать». Затем доверенность нужно подписать у руководителей. После подписания доверенность можно провести. Проведение доверенности возможно только по сканированию QR-кода. Распечатать доверенность можно и из формы списка документов. Помимо доверенности возможно распечатать документ отза доверенности по команде «Печать отза доверенности» и «Реестр доверенности по команде «Печать реестр доверенностей». Чтобы распечатать сразу несколько документов, нужно выделить строки при нажатой клавиши Ctrl и нажать кнопку печати.